Привет! Если вы хотите массово получить данные из для списка сайтов или страниц, с этим отлично справится Netpeak Checker. Для получения данных этого сервиса вам нужно добавить свой API-ключ с доступными лимитами в программу. Получить его можно по ссылке в настройках. Указать необходимую поисковую базу, а затем выбрать параметры на боковой панели. Можете выбрать не только SEMrush, но и другие сервисы для анализа, которых у нас больше 20. И нажать на кнопку старта. В интеграции с Simrush можно получать данные для анализа обратных ссылок, трафика, ключевых слов, по которым ранжируется или рекламируется сайт в поиске, а также уникальные оценочные метрики этого сервиса, например, ранг или авторитискор. Как только программа закончит сбор данных, вы можете сортировать и группировать результаты по любому из полученных параметров, как вам нужно, прямо внутри этой таблицы, например, чтобы провести анализ конкурентов отобрать лучшие площадки для получения ссылки или выгрузить любой другой необходимый отчет.